Всем привет! С вами Надежда Шадрухина добро пожаловать на мой канал! Если вы нажали play, значит у вас есть вопрос, о чем же и какой контент снимать на YouTube для бизнеса. Для начала предлагаю поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски моих видео. Больше всего заходят, конечно же, обучающие видео, все больше людей приходят на YouTube, чтобы узнать что-то новое. Что же такое обучающие видео? Обучающие видео – это хороший способ как раз таки привлечь новую аудиторию, заработать доверие и подтолкнуть зрителей к покупке. Например, да, магазин Аквамания продают все, что связано с рыбалкой, охотой, туризмом. На своем YouTube-канале они показывают, как легко и просто Поевать, там свою заветную рыбку и делятся как раз таки секретами успешной рыбалки, но при этом придают свои там продукты да, в магазине. Еще один отличный пример это канал Татьяны Бугрей, мастер ногтевого сервиса, в своих видео она рассказывает все о ногтях, показывает и рассказывает, что использует, делится своими идеями и экспериментирует. И таким образом да, она привлекает, целевую аудиторию и продает нативные инструменты для мастеров. Следующий тип контента это конечно же старитейлинг. Хорошая история это один из лучших способов привлечь внимание и воздействовать на вашего зрителя вообще зрители. Вдохновляющие видео, да, они отражающие ценность там, вашей компании или вашей ценности, да, помогают формировать имидж бренда. И такие, такие да, вот видео должны быть направлены как раз-таки на создание определенной истории и идеологии бренда. И ваши клиенты не просто, да, покупают продукты, они покупают чувства сопричастности. Например, да, GoPro. Образец того, как работает как раз-таки визуальный старитейлинг для бизнеса. И канал благодаря экшн-камерам открывает окно в мир, где царит, да, кипит культ приключений, открытий и адреналина. От прыжков с парашютом, до да, до пожарного там спасающего котенка. И все вот эти вот видео, да, показывают, как по-разному можно воплотить слоган компании «Будь героем» с камерами GoPro. И если у вас сетевой бизнес, то тут то же самое. Каким вы были до, каким вы стали после использования или применения своего да, продукта. Или, например, какие у вас произошли там, перемены в жизни, если действительно они у вас есть. Либо, если вы начинаете, то что вы делаете, рассказываете, что вы получаете. Когда я пришла, например, в бизнес, да, я поменяла свое мышление, поменяла возможности, которые нас окружают, взгляд, да, на это. До этого я была жуткой транжирой, загнала себя там в долги, одевалась в секонд-хенде, мой один образ состоял там 150 рублей. Благодаря играм в прорыве я научилась вести свой бюджет правильно, коммуницировать, да, и знакомые мне сейчас говорят, что я очень сильно изменилась. Но видео не об этом. Если актуально и хотите узнать, что это за сервис, то узнать о своих сильных сторонах и возможностях, либо о слабых сторонах и зоне роста, напишите мне в Instagram, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Я расскажу более подробно. Мы переходим к следующему типу контента. Это тип контента развлекательный. Развлекательные видеоролики, они отвечают интересам вашей аудитории, могут стать одним из самых лучших способов привлечения внимателей зрителей к продукту. Например, ВАД-19, это онлайн-магазин необычных подарков, он добился большого успеха как раз-таки благодаря вовлекающему и тщательному таргетированному контенту. Команда снимает абсурдные какие-то комедийные ролики о новых товарах. И эти видео да, набирают миллионы просмотров, всего сейчас на канале 7 миллионов подписчиков, и да, возможно их, конечно, чувство юмора достаточно специфическое, но видео, без сомнения, они эффективны, они набирают гораздо больше да, и работают гораздо лучше, чем стандартная реклама. Еще больше кейсов и примеров, а также новая информация о продвижении YouTube канала вы найдете на моем телеграм-канале. Ссылка в описании под этим видео. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание на новый формат YouTube Stories. Буквально чуть больше года в YouTube появился новый формат видео, Stories, сюжеты по аналогии, да, со Stories в Instagram и ВКонтакте. Все, наверное, вы знаете, что сторис это подборка коротких видео, которые доступны да, течение, на ютубе в течение 7 дней. YouTube сторис можно смотреть только в мобильном приложении YouTube и они отражаются в верхней части ленты подписок. На главной странице, на некоторых страницах, до да, просмотра и на вкладке сторис на канале автором. Сейчас сторис доступна только каналам с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Используйте этот вид контента, чтобы опередить на своих конкурентов. Ну и по традиции, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в следующем видео мы поговорим про оформление YouTube канала для бизнеса. Но чтобы не пропустить, ставьте колокольчик и до встречи в новом выпуске. Пока-пока!